Блэк Паку не переживаешь, все будем идеальный, говорят. Кайфуй письма, кайфуй, ворота, кайфуй, ворота Правда, все, я мой дорогой, как и всегда соглашусь с тобой, никого не бойся, будь крутой. Кайфуй, братан, кайфуй, воротан. Кайфуй, братан, не волнуйся, ты не бойся, высоты будет хорошо. Всегда рядом, если мы будем, тогда уйдем будет хорошо. Кайфуй, ворота. С высоты будет хорошо, всегда я дам, если мы будем, тогда увидим будет хорошо. Знаешь, деньги не важно Жить без денег, конечно, можно Плохих много, ты Кайфу Кайфуй, братан, кайфуй, братан Какая разница, кто что будет Не зная конца, герой не будет Живи пока молодой, время уходит Кайфуй, братан, кайфуй, братан Кайфуй, братан, не волнуйся ты Не бойся высоты, будет хорошо Всегда рядом мы будем так будет хорошо. Найфы не волнуйся ты, не бойся высоты будет хорошо. Всегда рядом там, если мы будем так долбить, им будет хорошо. Блэк